О, какой хороший день, какой хороший день, новый день, новые, так сказать, владения, новые, там, я не знаю, царства. Так, что они сухают? Так, короче. Как у меня там жители поживают? А жителям вроде, все хорошо. Так, собачки все тоже. Так, ломная посох такой классный. Так, книжечки с заклинанием много. Кстати, вот у меня есть амулет, очень классный. Но я не знаю, как им пользоваться. Скорее всего, его нужно одевать, когда реально что-то произошло. А, так, а, надо проверить свой посох на заклинание. Да-да-да-да. вроде все есть мана. А, кстати, да, скоро он. И сякнет. К сожалению, но да. Ну ладно, если что, сделаю новый. Ничего страшного. Все, как вы, ребята, уже поняли по названию ролика, я волшебник. Ну, не только я, да. Uh, я вот такой вот волшебник, темный властелин. Поэтому я... Это у меня большая крепость, я, короче, тут всех жителей собрал. И теперь они у меня все в заложниках, рабы. Но я их люблю. То есть, типа да. Типа да. Like, Привет. Здорово. Так, в общем... О, oh, кстати, во, у меня любимый фонтанчик. Я его просто обожаю, реально Это мой самый любимый фонтанчик Кто у меня там с дверьми балуется, а? Не понял Так, кто-то балуется с дверьми, ну ладно э, Так, о, житель Житель, привет А кстати, ребят, если вы не поставите этому ролику лайк И не подпишитесь на мой канал То тогда мне придется его убить А я вам покажу, как Смотрите, мне придется сделать снимку. Да, немножко, конечно, я жизнь не забрал, но зато он жив, он жив. И но, если вы не поставите лайк и не подпишитесь, и не напишите какой-нибудь клевый комментарий, то я его Собачку не буду трогать, иначе мне будет жопа. Так, в общем, ой, я Кстати, надо наведаться к моим подруге, к ледяному магу. Так, вроде ничего Вот, а, к ледяному магу И так как я, опять же, темный властелин Я должен украсть что-то у нее что сделать, какую-то пакость Не знаю Но это точно надо сделать Потому что я звезд волшебник Так а, Все, все жители, я вас покидаю на время Не... Я сказал, не шел Ты что делаешь, я... Ты хочешь, чтобы я разозлился? Ты хочешь, чтобы я разозлился? Ну все, жопа тебе я приду. <смех> тебе будет жопа. Все, а, кто за старше? Ты за старше. Если тут что-то будет происходить, сразу звони не Понял? Надеюсь, понял. Так, вот моя дверь. Кстати, как... А, я же все порду, у меня же есть крыбы. Все, вот так вот, раз, раз, раз, раз, раз, и все. Зато ко мне никто не придет. Так, стражники есть. Не понял, а где мои стражники? Что за беспредел у меня творится? У меня стражников нет. Опять пошли в бар, любимая. Ладно, хорошо, мы разберемся. Мы разберемся. Сначала мне надо пойти к единому магу. А к льдиному магу, к льдиному магу. Это нужно где-то быть. Где-то. О, я вижу уже снег. Это где-то там. Да. Ух, ребята, поставьте лайк обязательно, потому что... Если вы поставите лайк, то, возможно, я сниму еще какую нибудь ролик с этой рубрикой. Так, мне нужно пойти туда... А, в Киши могу полететь, или чу я. О, полетели, полетели. Хотя нет. Полетим лучше потом, а то не буду свои силы тратить. Как-то не очень хочет. А, мне вообще туда надо идти. Ой, сколько куриц! Фух. Так, ладно, идем, идем, идем. Идем, идем, идем. идем. Ребята, блин, я устал уже идти. Ничего где? где ее замок? Я помню, что где-то здесь, кстати, я, скорее всего, очень близко. Потому что вот уже глыбы. Скорее всего, я уже реально... О! Я вижу венец. А вот я, она, ребята, вот и она. Так, какой план? Ну, поговорим, поговорим. Может быть, что-нибудь не украдем. Вот, посмотрите. Надеюсь, меня атаковать не будут. О, ролик. Кто это был? кто это был не понял кто меня атаковал так что это было секунду кто посмел меня атаковать не ведь, это ты что ли это ты да? признавайся ты ладно будем надеяться что просто как-то да не по себе мне мне как-то тут реально не по себе здесь холодно. Реально, пол, у было шапку одеть какую-нибудь. Ну, глубоко, кстати, тут прикольно, реально. Вс заледенело она. Сдельт, я вот я вижу флаг, его сейчас попрыг. Так. Оп. Опа. Нет, дт, нет, ты д нет. Так, здорово. А, привет. Угу. привет. Ч, как жизнь? Я в гости пришел. Может, дверь... дверку откроешь, могу? Я, конечно, могу залететь, но как-то не это... Как-то не очень хочется. О, привет, привет, здорово. Ч ⁇ служба, да? Так, здравствуйте, да? А, кстати, у меня есть такая небольшая проблемочка. Это вы в меня только что запульнули магией холода? Я как зашел, в ваше царство, меня сразу кто-то магией своей заполнил. Прям сразу наполнил. Я вообще на цифрочке поливала. Тогда проследите, пожалуйста, за своими подчиненными, чтобы меня не это, а то я тоже могу это самое так. Зжевучи Так Ну просто там у вас какой-то беспредел походит. Какой-то дебил решит с магией. Вау, как у вас тут красиво, слушай. Ну, у вас очень холодно. Очень. Чай. Ой, я вижу тортик. Давай, давай, давай, чай ты на чай. Срочно, да. А потому что, -то что -то я монстр, не привык. А, а что там? Там какой-то монстр? Ну это я не могу сказать, просто а, Ладно. Хорошо. Окей, я буду здесь ждать, что не что еще сделаю. Давайте быстренько смотрим. О, это туалет, это туалет. Опа. Так, тут ничего. Блин, не-не-не, еще пыль, Я думал, что по туалету начали. Так, она сказала наверх не идти. Наверх она сказала не идти, не идти. Так, она сказала наверх не идти, а куда? А где? Так, <пишут> так. так по-любому что-то есть, сколько сундуков, ребята, думаю. Тема... Рычаг. Так, а это интересно, зачем ему рычаг? Мне не нужен рычаг. Мне нужно у него что-то посмотреть. Ну я же -мо, хотя чмный полшейник, я обманщик, я не команд. Опа. Ребяточки, что это у нас тут, походу, какой-то подвал. Значит, мне нужно слышно туда. А, нет, мне туда не надо. Мне туда не надо. А куда мне надо? Опа, там какая-то дырка. О, -о, -о, о Я понял. Тут, походу, что-то реально секретное. Походу, ее пособ. Жезл у ледяного мага. Не, я, конечно... Я не буду красть посор, как бы, да, это у нас магом, ну, за... магом а запрещено делать. Ой, она, походу, сейчас сделала. Ай, двигаться не могу. Так, быстро, что? Звездная алмаза, кольцо мистического мороза, книги какие-то. Так, а -а -а, пофиг, забираем, забираем тогда. Все, алмазы мы забрали, алмазы мы забрали. Где, где выходи? выход, где выход? А, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Так, а, теперь мне надо, теперь мне надо. Так. И, и... Так, все. Раз, раз, раз, раз. Все, я ничего не делал. А, уважаемая, там долго еще, я просто холодно, но очень, очень сильно холодно. Очень... А, все? Да, вот, да спасибо чаек мм. так а, Итак, тортик, я, я тортик как бы не хочу не я могу конечно multitore. ну кстати тортик вкусный такой да О, у вас ancora, даже разный <Capona> а, ну чай тоже кстати но ну, он какой-то немного холодный немного это у вас ледяной чай да Так понял вот. Есть да ну, что. чуть-чуть ну, холодно, это просто холодно. за холода. А, ну, ну, в целом... Не, ну, неплохо. Ну, я бы взбодрился так однозначно, хотя бы... Чуть-чуть стало теплее. Там, ну, на самом деле, мне, как бы, пора, наверное, да. Мне там подчиненный просто один буй, не знаешь. Дверь открывает постоянно. Другой вообще пытался сбежать. Вообще всех наказывать на страже куда-то делать. Да. Нет, не, я не держу, плену. Дело в том, что это подчиненные, а они должны, короче, блин, заби. Это преступники, которые должны были сидеть в тюрьме, но я сказал правительству, что они будут умны. А, так что вот они мне помогают, короче, мои подчиненные. Но это не. А, ну вообще я за застиг. А, знаешь, вот древнюю библию, короче, аид, вот эти все боги, а, там демои. Ну вот я типа аид, но короче мощнее. Короче, я могу призывать да, мертвых. Воскрешаю людей. Ну а ты, наверное, понял, да? У меня понял. И ледяной маг. Кстати, я пока тут был, меня опять как будто кто-то шандарахнул. Это очень странно. У что то я не делал или тут Ну вот за кроликами-то вы следите, потому что.. Короче, да только распрясаться. Ну, я тогда пойду. А, мне нужно идти. Там дела, там много дел. В принципе, с жителями разобраться. А, да. <связываю> да. Да, все. Где... А, вот выход. <связываю> я у вас путаюсь, у вас такой замок большой. Не дом. Все, тогда. До свидания, да. А... Спасибо за визит, все, я я я пошел. О, наконец-то я пришел, так. Сейчас нужно срочно бежать, прятать свои драгоценные алмазы, и теперь они мои. Так, давайте знаете, где спрячем? А в домах делать нет, нет, нет, прятать все, все, я их спрятал, ага. Я их спрятал и теперь все, good, все nice, все окей. Okay. Так, жители, так, все хорошо. Все хорошо себя вели, Я надеюсь, потому что... Потому что... Я очень надеюсь, что вы себя очень хорошо вели. Так. Э, домик, домик, домик. Так, собачка. Ой, пойду-ка я в логово. логово Все, вроде все хорошо. Алмазики здесь. Алмазики здесь. Пффф. Так. Господи, я устал, так может книжку почитать можно? А чай, чай, кстати, тоже положу, потому что о то ну что? О. А что то? А привет, а какими судьбами? Ну а, просто, Так, ну сейчас погоди. О, пролечу, пролечу. Ну тут такая схема, тебе, короче, нужно пролететь. Да-да-да, просто пролети. Ну, добро пожаловать, мои хоромы С чем пожаловала? Не ждал, не ждал, что я уже спать оттуда. Убегся. Хотел поспать. Как видишь, ну не держу. А, ну ну хорошо. Так, опять дверь. Так, сколько раз я повторял? А, житель! Сколько раз я повторял? Ну, будешь знать теперь. Они задолбали, я тебе говорю, они просто берут и дверьми баллы. А, поесть поесть ну слушай у меня тут проблемочка ну ладно пошли за мной а, пойдем тут есть вроде но это не столик совсем ну в принципе может подойдет а это, что такое? А, а это... здесь проходят специальные ритуалы а, по воскрешению. я ж не просто так беру палочку и кого-то воскрешаю конечно мы Ладно. Это Утки? Где? А, А, нет, это не кубок. Это... Э, сейчас скажу. Короче, это чаша с прахом. Туда кладется прах погибшего, читается заклинание э, и э, этот э, воскрешает, короче. Но это надо а. делать только в полную луну. Э, Понятно. Uh, слушай, uh, что, вот я только что uh, зашла кое куда Это то, что мне очень важно У меня просто будут uh, кое какие важные вещи И сейчас я зашла туда и не видела то, что не там нет Не понял Ну, типа это какой то намек? Или что? Что я как то не знаю Ну просто, <связывая> а, я, я был на первом этаже, ты мне сказала, да, я сидел и ждал. Я сидел, я смотрел в окно, <связывая> стоял. вот. Но лучше тебя, конечно, камеры видеонаблюдения делать, Потому что мало ли зайдет Может, варишь какой-то зашел там. Может, подчиненых спроси, может, кто-то из них стырит. Я ни при чем не знаю. Я еще носок сопротивляюсь, чтобы... Чтобы... Чтобы... Чтобы... У меня все в Ну ты... Я не знаю, типа, смотри, я, я ничего не брал, вот, серьезно, я тебе говорю, я ничего не брал, вот у меня полосы есть. И все, у меня, у меня ничего нет. Как бы... Мне не зачем красть, у меня все есть, тут. Под цветочками есть. Что... А, то, там, а, к, короче, нет. Туда нельзя, потому что э, там мое... Там у меня не убрано ничего. Поэтому лучше не стоит. В принципе, вот там вообще... Не... Я не заходил на какую-то секретную комнату, я даже о ней не знал я был на первом этаже ну мне кажется вы, э, мы то что я сказала не идти на второй этаж тебя как-то заболело э, куда пойти mm -hmm. ну я не знаю даже погоди мне надо посоветоваться со старейшиной я там старейшиной никуда не уходи я сейчас приду Хорошо? Так, ребята, походу на меня просекла. Походу на меня просекла. Так, надо срочно. Срочно, срочно, срочно. Старайтесь. Всё, я взял. Так, амболец. Амболец, возможно. Так, нужно что-то срочно делать. Нужно что-то срочно придумать. так-так-так, где я? Так, я могу, в принципе, лететь. Я могу превратиться в кого-нибудь, да, одержимость, так. Так, да, все, я посоветовался, короче, принял решение. В общем, мы со старейшинами посоветовались, посоветовались очень жестко и, короче, я кое-что решил. Я решил... <у judgement> <sina distinctive> Короче, смотри. А, я сейчас а, сделаю волшебную магию. А, <ни yankeppy> что ты говоришь, напомни, что там у тебя исчезло? А <у <works> ты что сделал с моей собакой? Ты ее убила! Ты совсем, а что ты че? Так, ясно. А что за круг? Вроде со мной все хорошо. Короче, а что вы тебя украли еще раз? Амада. А, а соответственно, я сейчас их накалгуну. Все будет хорошо. А сколько там было алмазов? алмаза? Эм. А. Так, а Авада, Кедавра. Что за... Это, короче, пока. Так, так, так, так, так, летим, ити, нети, лети. Это, э, отстанет, от на. Ты, ты ч от меня хочешь? Останется, останется, отстань. отстань, отстань. Ч ты за мной. Ч ты за мной летишь, отстань! Я это. Я ищу твоя алмаза. Так, а? Так, так, так, так, так, так, так. -мо, она на замолете. А, она за мной летит. Мне нужно срочно. Срочно, срочно нужно. А! Нет! блин я, я могу я же могу я же могу я же могу ничего не знаю так вроде вроде она мне не спали ну ребята пока идут все по маслу Фу, ребята все хор хорошо. А, что на внутренней? А, да. Клемок. Так, у меня есть алмазы, мне нужно с ними что-то делать. Я не знаю, ребят, что я буду с ними делать. А, может их сжечь? Может их сжечь? Принести в жертву? Да, давайте их принесу в жертву. Вулкан. О, великий вулкан. Ой, великий. Великий. А, приношу тебе в жертву. А, один кристалл. Все. А, так, Ну, один оставлю, я и дам скажу, что нашел. Дальше пойду, скажу, что я нашел. И все у меня будет. Так. Ой. Мне уже нужно полететь. Так, в общем, вот я пришел. О, так ладно, может все-таки ранее я дать масло, нет, блин, я не один, у него было два, ладно. А, так, а, так, а... привет, а, Варь, а, я в гости пришел. Где ты? А, опять? Думаю, да. А, Разберись со своими подчиненными, пожалуйста, меня опять кто-то ударил, заморозил. Блин, походу очень плохо сказывается на мне все это. Так, где-то где, где она здесь, надо было уйти. Так, а еще сумки... Не, я, я не, не... А, достаточно не Так. О. Вот. А, Вайт, слушай, у меня, короче, такое дело. А, ну... А я, короче, пришел извиниться, да, это я а, украл у тебя алмазы. Ну, ну, ну... Подумай, я злой волшебник, и я должен творить зло, иначе я могу умереть. Типа, можешь меня простить, пожалуйста? Я там сожалею, что так вышло, не хотел. Ну ладно, чё, балмаз, ну хочешь, я тебе больше дам там найду. Ладно, ладно, все, все, все. я ушел, ладно. Х -х Хорошо, как скажешь? Блин, нет, ну. Походу я реально ребята разозлил. ⁇ -мо ⁇ А это что делать? Блин. Ну, ну, ладно, тогда... Блин, тогда надо что-то срочно делать. Нужно найти еще эти алмазы как-нибудь. А, может... Ой, я придумал, ребята, отличная новость, короче, отличное предложение для вас, смотрите. Если вы под этим роликом наберете очень много лайков, то тогда я попробую, потому что ваши лайки это энергия, энергия Майнкрафта, которая поможет мне, с помощью нее я смогу приобрести очень много алмазов или же сделать какой-то невероятный сюрприз. Поэтому давайте прямо сейчас ставим лайк набираем много лайков и тогда я возможно сделаю вторую часть где э, с помощью этих ваших лайков я сделаю супер мега магии и появится очень много алмаза для нее и подарю она успокоится а может даже построю ей целый огромный замок поэтому прямо сейчас ставьте лайки и, скорее всего во вторую части я тогда смогу купить уже на на какой-нибудь ей подарок потому что да я я злой маг я должен конечно воровать но что поделать скина моя подруга поэтому а вы меня поддержите а, так что вот ну ладно всем пока а, надеюсь она скоро скором времени успокоит все спас лайк а, и да я Могу я как-нибудь утихомирить, а я пойду, пожалуй, в свое королевство, потому что что-то мне подсказывает, что лучше не отсюда уходить. Э -э да. Все, ребята, я пока.